Привет, мои подписчики! Много уже есть вариантов приготовления куриной грудки, запеченной в духовке. Я хочу предложить вам свой вариант, который больше нравится моей семье. Итак, мне понадобится куриное филе. Оно у меня не жирное такое. Чеснок, орегано, молотый перец. Соль и горчица в зернах. Итак, сейчас мы начнем приготовление. Филе у меня уже помытое. Будем мы его нарезать вот такими полосочками, но делать в принципе как называется разрезы, но не до конца. Вот так получается, смотрите. Далее берем соль и вот так хорошенько посыпаем. Затем берем молотый черный перец. Далее берем чеснок и нарезаем его пластинками. такими пластиночками Каждый разрез влаживаем мы по чеснока. И оставляем мариноваться на два часика. Далее, ребята, берем фольгу, упаковываем в фольгу для выпекания, ложим на противень и выпекаем при температуре 200 градусов. вот так. Так как мы ожидаем гостей, приготовила сразу две грудки. Показала вам одну, вторую приготовила по такому же рецепту. Чтобы проверить, как оно пропеклось, будем шпажечкой. И минут за 10-15 до готовности я буду использовать вот такой соус. Очень нравится он, он придает такую нежную корочку, цвет такой красивый. Итак, я вот достала мясо, сейчас полью этим соусом и еще отправлю запекаться минут на 15 Заворачивать фольгу я не буду, так как оно уже пропечённое. Просто этот соус придаст ему красивую корочку и цвет. Вот смотрите, ребята, я достала его из духовки, пропекусь. Такое запеченное филе у нас получилось.